Истоки из прошлого не оставят нас. Я Игорь Кузьмич, я пришел служить вам. Среди вас есть чужой. Найди мне наследника.